Ох, ну что, всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Йоба Геймс. С вами, как всегда, я, ваш Сантьяго, и сегодня мы начинаем прохождение Dark Souls 3. Если ты готов и приготовил для себя чаек, тогда кунайся скорее в свой гастрономический оргазм. А мы начинаем! Hey, uh, что за черепаха? Она умерла. А -а -а. Повелители угасают. Это повелитель чего повелитель одно... своего панциря одного. Когда огонь под угрозой, звонит колокол, поднимая повелителей пепла из мокил. Покровитель глубин. Спустя две минуты, когда ты назнешься на босса, ты поймешь, да ну? Все не может быть настолько херово, понимаешь? Это игра. В первую очередь для того, чтобы в нее играть, как бы, а не страдать Легион от босса. Легион нежити Фарона. Хранители без. После того, как меня съел сундук, я удалил игру. Братан, нет, это, это не для меня. Повелители заскверненной столицы. Будь проще, привет. Почему так громко? Надо сейчас сделать. Да. А можно? Я просто скипнул кат -сцену. Вот как бы когда хочешь сделать звук тише, а просто скипаешь свою кат-сцену. Так, итак, давай посмотрим. А, имя не введено. Почему раскладку английскую не дают? Как будет по-русски, русским написать буквами? Йоба гейм. Наверное, вот так, блин. Так, пол определенно мужской, потому что что? Я настоящий истинный мужчина. Для того, чтобы покорять такие игры, нужно быть мужчиной. То есть, я в возрасте в каком? В при... Текст содержит неподдерживаемые символы, они будут заменены звездочками. Окей. <смех> Все, чисто, почистую <смех> Нормально, ладно, хорошо, меня устраивает <смех> Ой, символы эти неподдерживаемые кошмар Чародей Одиночка, бросивший академию, чтобы углубиться в исследования. Управляет чарами, используя свой интеллект Ну уже что-то походит на правду Пирамант, Пиромант, Пиромант это что? Из далеких земель умеет управлять огнем предпочитает. Ближний бой владеет топориком. Оу, fucking slave! Вот это я. Это я. Одежды нет. Происхождение неизвестно. Или непостижимый глупец при жизни, или вещи забрали при похоронах. Ой-ой-ой-ой-ой. Не, мне больше всего понравился вот чародей. Одиночка, типа. что как считаешь? Мне кажется, да, годненький. Да, буду, беру Хорош Кладбище пепла Ой, а что это у меня на мышку Тут какие-то штуки Очень резкость высокая Раз, два Вот так, на двоечку оставим Прочесть послание Управление камерой Закрыть А, это Е получается обычная атака РБ. Так, понял, хорошо. Угу. Так, здесь что? Прочесть послание. Сильная атака РТ. А как в смысле? Какая сильная атака? Как? Что такое РТ? Что я сделал? так, так точнее, так в управлении можешь зайти, увидишь. Так, система, статус, инвентарь снаряга, послание, система, управление. нет, выйти, режим экран, полный экран, чувствительность мыши, так, ось мыши, конфигурация клавиатуры, почему? Так, перемещение, ходьба, ВАСД, пробел, пробел, да? Угу. Uh, это управление камерой. Нам не нужно Смена снаряжения. Клавиатура. Колесико мыши. Хорошо. Атака. Атака. Правая рука. Так. LKM. Shift, щелчок, LKM. А щелчок это что? Что такое? Shift, щелчок. Короче, да, понимаю. Щелчок ПКМ. Так. Сильная атака. Shift, щелчок ПКМ. ЛКМ. А, через Shift это сильная атака, да? Угу, угу. Так. Во, как могу, а? Смотри. А как мне колдовать? Так, прочесть послание. Захват сброс цели. Ага. Изи вообще, слышишь? Изи. Так, прочесть. Шаг назад, перекат. Ага. Пацаны, вот это вот вы, короче, э -э посох в руку. И вот вы этого, короче, вот боялись? Типа, вот эту игру мне говорите, что она какая-то такая? Пепельная фляга с эстусом. Кстати, что насчет звука, скажете? Там, соотношение моего голоса и... А, во, слышишь? <Dancing> Блин, да, беру. На атаку надо. Колдуем. Блок, правая кнопка мыши. А -а -а. Позади враги, критический удар. А, -а, а, позади врага, критический удар. Давай. Угу, Вроде получается отменно, да? смотри. Смотри. Смотри, смотри. Что я сделал? Я что-то выпил, братанчик. Ой. А тут можно двигаться как-то на shift, передвигаться, нет? Да кого? Да кого я делаю это? Не, почти научился, браток. Братанчик, почти научился. Так, с мечом это лучше выглядит. А -а -а -а. Пробелу удерживай. А, чтобы бежать в натуре. В натуре. Не, ну неудобно немного, но ладно, я при... На надеюсь, я привыкну. Как бы... Сменить оружие, сменить предмет. Угу. Итак, куда мы выходим? Что это такое? А здесь прыгать можно или нет? Разжечь костер. Отдохнуть у костра. О, -о, О, хорош. Оставить. И дальше мне куда? А, вижу. Так. А чё, пацаны здесь сидят, грустят? А -а -а -а. После того, как ты побежал, еще раз про... А, в натуре. Ты, я смотрю, очень много, да, играл в эту игру? Босс-ящерка? Я не знаю. Что это значит даже? Босс-ящерка. Где босс-ящерка? Я... я откуда знаю, где босс-ящерка? Так, во время рывка прыжок. А, все, вижу. А куда? А куда прыжок? А. Опа, сундучок. Дёнь, это мне вот этот сундук бояться надо чине Кого я пропустил? Я хочу вернуться. О, мразь! Отпусти! Он меня убил, что ли, как? Почему так? Почему вот управление такое неудобное? Так, это грубый топор, оружие инструмент. Мне это не надо, информация. Мне эта информация не нужна. Кладбище пепла. Так, я хочу вернуться, чтобы найти знаете кого? Я хочу найти ящерку. Пацаны, где ящерка? Хилка это что? Домой. А, Р это хилка, да? Налево это вот туда нужно было идти, да? Отдыхай А что, что, что? Обобрать тело, угасающая душа, слышишь? Я могу души с них собирать А нахер их так много, слышишь, нет? Обобрать тело есть что-то? Тут ничего нету Так, пойдем Поворачивайте что? Поворачивайте назад, он мне говорит, слышишь? Вот эту дресню оставь для детей. Я как бы, ну, не просто так сюда зашел. Определенно я хочу... Что-то. Смотри. Это вот про это говно ты говорил, да? О -о -о -о -о -о! Да какой... Да какой хера? Он умер или нет? Почему так сильно? Там подсвечивается, когда есть что-то традиционное для пиромантов манипуляция Я слышишь, я тут, там далеко, я туда, не, ну, дали, лень, лень бежать Я бы сейчас рассмотрел, просто нет смысла Как бы отчасти, да? М -м -м -м. Опа! Так А что так долго кастуется все? вот мне интересно, слышишь? Прям ну долго кастуется. Нельзя просто взять и выстрелить, да, как с пушки. Нужно кастовать, это именно. Но это отстойно, на самом деле. Так, смотри, здесь какой-то здоровый сидит. Или это статуя? А, это статуя. Вытащить меч. Стрелочку вверх нажми. Это что за херня? Я тебя спас! Я тебя спас, мудила! Мудак! Бом... Сейчас будет бомбеж, пацаны. А -а -а! Куда? Влево, влево, влево! Назад! Назад! Костуй! На, давай, какие косты! Мразь какая! Ты смотри, что делаешь, да? Димон, вы погибли? А почему, а почему так сложно? Я же только зашел, я не умею еще играть, даже не привык к этой конфигурации клавиатуры, а тут так сложно все, ну? Почему? За что? Я ничего -то... ай Тяжелая стрела души, тяжелая стрела души. Тяжелая, она как кастуется как-то дольше, что ли, я не знаю Так, все, бежим, бежим, бежим Так Ой, мразь. А, да она очень... Да зачем ты мне такое сделал? Стрела души обычная. А, а. Хил... Хилочка. А, откуда он сзади взялся? Мразь. Почему так тяжело, парни? Говорил, что ты пойдешь. Да ты об этом говорил? Типа, какой хер это все тяжело, так. Здесь чисто надо через шифты, прыжки, вот эти все проходить. Минус. Забанил, придурка. Фляга с Сестусом, это хилка. Хорошо, я понял. Так, здесь перепрыгиваем от умодака сразу. <связать> да как? Просто смотри, что делают мразь. Так, фляга с Эстусом выпил. Вернуть потерянные души. Души получены. Уууу. Смотри. Сейчас три, сейчас три. Так, а есть пепельная фляга, она а твой хилит А у меня маг еще заканчивается, Мана еще? Она сама восстанавливается, нет? Пройти через туман, я прошел. А в прошлый раз тумана не было. А вот смотри. Ааа! фак Fuck! Fucking slave. Easy, пацаны, по-моему. Да нахер у него ренджа такая, с топором с Смотри, смотри, пацаны. Ага. -а -а. Ай-яй-яй, -а, ты же мой хороший! У меня мана сейчас закончится! А, -а, -а. а почему мана так долго... А-а-а! Выпей, выпей, выпей, братан! Ага, ага, ага, ага, ага, ага! И сколько эту херню восстанавливать? А -а. Да ну гонишься вы, пацаны! Это нереально! Как с этим количеством маны пройти это дерьмо! Так, у тебя есть удар в падении. Нет, задержать сообщение так. Только когда у костра сидишь, ну, тогда и враги хилятся. Зеленая травка, понятно. Берри капан Забанили. Сейчас посмотрим здесь. Так. Тоже минус. Тоже бан. Пацаны, а есть что-нибудь? Ага. Об обратило. Угасающая душа. Окей. Ой! А, он сбил каст мне. А, он ударил меня. Мразь. Гадость какая. Гадость. Смотри, гадость. Так, парни, докачу, короче, так а смысл игры вообще в чем? Он, типа, пройти куда-то далеко, да? Или чего? Тут можно, как бы, этот, обобрать тело, угасающая душа взял. Скейт, самая первая в расходнике знак тьмы. А, так. И самое первое, и там, в расходу мы поставь пепельную флягу. Вот сюда. В церкви души вернулись к последнему костру, где вы отдыхали, нет. Касающая душа, окей. Чё? О, пацаны, смотрите, ключевые предметы, материалы, заклинания, оружие ближнего боя, катализаторы, статусы, инвентарь. Вверху, вверху. Что? Вверху, вверху. Куда? Ты, ты посмотри, что ты написал. Нажми эскейт И самое первое. И там в расходуем и поставь пепельную флягу. У самое один. Что ты пишешь? Что ты пишешь? у самое. Пацаны, вот кто-нибудь поймите его. Нажми самое один Снаряжение Так, самое первое Так, во, бачу Это что? Кольцо с молодым драконом Такое надо, чи не надо? Ура Снизу Так, фляга с эстусом Скрытое благословение Пепельная фляга с эстусом Расходуемая Сука, извиняюсь, за мат, парни. Но вот он он мне просто вот сейчас забайтил на. А как мне его тогда убить, слышишь, чтобы мне пробежать? Или можно мне просто пробежать мимо него? А, ну давай, у меня маны хера нет, я ее еще потрачу на это говно. Чё, пацаны я поехал я поехал парни все души получил кайф я тяжело не залуплю его понимаешь нет блин ее отменить каст нельзя этой черты а -а -а -а. Суди я, гунсир. Пацаны, лучше б я в Гарри Поттера зашел поиграть. Вот реально. Чуть не сдох. Вот ты прикинь, я чуть не сдох. Стрела души. Угу. Так. Ты чё? Тут даже зажимать не надо, короче, просто... А вот у меня свиточек есть, типа статус. Может быть я могу... Uh, что-то прокачать? Или как это делается? Как это работает здесь? Походу нет. Ну ладно, ч <связывая> ⁇ А, бог, смотри. <связывая> <связывая> Прокачаешь потом. О, возьми в руки. А, подожди, а может быть без щитка я могу что-то сделать быстрее? Да, без щитка это быстрее Типа кастуется, слышишь? У бабени Так Сейчас попробуем вальнуть его, чё? С действие Поксающая душа войти Ой, ой, ой, ой, ой, Уберите табличку угасающей души у меня Я сейчас пробегу просто нахер Я сейчас нахер просто пробегу, пацаны Я, я, сейчас Штаны глашатая, глашатая Полетели, пацаны Так, бан тебе За, за тупость Вам, пацаны так, давай. Мелкой в два раза быстрее. Ста, мелкой в два раза быстрее, но тяжело носит почти в три раза больше. Да не трать ты ману на них. А, ну да, пойду. Так, э, надо спуститься здесь. Ах ты мрозь Слышишь, сотри. Да как? О, смотри. О, -о, -о. Так, тяжелая стрела. Захожу, да? Зашел. Так может мне и с этим так же сделать? Ой, отмени! Отмени каст этой херни. А, ф*кен, слав! о то кого? Я только выхилился. Ой, ой, ой, ой. О, о, о, о, о, о, ф*к. Ага, ага, ага. Не на того нарвался щеголенок. Бан мне, да? Да у меня маны не хватит его расколдовать, слышишь? Это бред какой-то. Вообще не попал сейчас, ну. Кого ты будешь так пить? Что он делает? Что он делает? Что это за херня? Да ну! Да ну! А -а -а! Мне его обязательно убить надо или что? Я не понимаю я, я, Зачем мне его убивать? Это просто я сейчас буду О, Во, во, во, слышишь? Ага, ага, ага, Саня-то магиот <смех> избежать угрозы. На мне его убивать, мне не надо. Ля, ля, ля, ля. Да дайте мне просто я обойти его пытаюсь. Э -э -э -э -э -э. Что это за игра, блин? Тут ну, есть <смех> уровень сложности дурацкий. Пожадничал? Почему пожадничал? Наоборот, мне кажется, я не жадничал. Ой. Все, мне уже забанили. Смотри. три. Угу. На! В лицо просто. Ай. Так, возьмем. Да вообще ему по барабану, понимаешь? Ему все равно, ему все равно, что это за бред вообще? Что за? Я не могу это играть, это невыносимо, это что за игра? Какой тут смысл? Кто это выпустил? Я уверен, что мне можно просто... Ну посмотри. Ну и ты доволен? Ты по ты доволен? Тут просто вообще тут я. Это не это нереально, пацаны. Это не вот я вообще не там был, где он драл эту говно. Бан. так бан вторую бан он же сейчас начнет прыгать правильно и лупить своими когтями а я его уделаю как нехер вообще делать Смотри, 3 смотри, смотри нормально сделал чине я. Ну, я не скажу, что это сложно было, парни, если что. Так. Что-что-что? А, кто прошел его, уже не остановиться. А кто засал, тут свалит. И больше никогда не будет играть. Я удалил игру, когда меня сундук сожрал и бомж с катаной убил. Так себе история в жизни, братан. Так, я зажег костер, парни. Отдохнуть у костра чуть-чуть. А что это такое? Судья Гудер, блин. Ну, нет, да по-любому. Так, пацаны, ну, я что могу сказать? В принципе, босса на изи размо размо размотал, развалил. Да? Сейчас что, проходим сюда? У меня получится открыто вообще? Хватит сил и терпения? Или как бы нет? Так, здесь ничего нет. Здесь обобрать труп. Здесь... Прочесть послание, открыть меню. Ну, меню мне открывать-то не надо, как бы. А чего я весь горящий какой-то в плащ у меня горящий? Пацаны, а чё? Чё живучие такие? Не знаю, а чё они живучие такие? Все полетели. Полетело, понеслась я. Косточка возвращения Окей, а и все и Не понял вообще Зачем я тогда Потому что шит. Да я бомжа развалю Как нехер Мне это вообще не страшно Почему я горю меня интересует конечно Вот это мне да, это интересно Вот горить мне, горить мне что-то ну типа Ну такое, ну как бы я бы сказал На любителя да, такое действие так, а что там? Что за дорога, куда ведет? Пацаны, вы определенно что-то знаете. Ну, не хотите поделиться со мной ни А это что за херня? Почему? Почему так? Ой. Почему ХП так много? Может быть, надо тяжело его, да? А нахер мне его убивать, если дальше еще сильнее будет? Пацаны! О, что это такое? Это бомж? Так я его почти развалил, Дэн, слышишь? Ты что-то слабенький какой-то. Я почти бомжа уделал, а ты, ну... Не знаю, что с тобой такое. Так, здесь я все собрал. Короче, здесь этих... А, вот этих бомжей трогать не буду, короче. так ты крыса магическая. Я крыса! Да я... Я... я... О, ой, ой, началось, смотри. Какая я крыса? Да куда? Да куда? О, один заслонил второго, он меня убил. Он хотел ударить и умер сам. Кайф. Ой, пацаны, вот ваши вот эти вот... Я был там, я есть, короче. Я благороднейший чародей, маг. По-моему, я считаю, что, типа, очень банально... Пытаться пройти все игры за рыцарей, короче У меня я всю жизнь играл за всяких рыцарей Короче, воинов, танков и говнянков И типа, и что в итоге? Ну, типа, вот я вот взял Один раз чародея, да Все нахер, попущен Благословение там Фляга с эстусом, попей, говна, пожуй Как бы, и все, вот это твои пацаны Так, тяжелая стрела души Сейчас возьмем тяжелую стрелу души Ну вот там бомжа Сейчас мы завалим, в принципе-то Так, это мое, да? А недалеко не он заходит Или ему так можно День как то на изи Бомж рассыпается просто на изи А че как он увернулся от моей магии Да ты что будешь делать ну? Хорош Еще парочку Хорош, хорош, хорош, хорош. Е-бой, маги сосуд! маги такие уроды, маги нищеброды, маги крысы. А бомжата завалил, да, у Тиготана одеяние пса, перчатки, кайф. Это кайф. А -а -а, только, парни, у меня нечем вас больше бить, кстати. Маги сосуд, блин, ну ты даёшь, да, друг, ну. Но... А ты сам не сосёшь, блин. Храм огня открыть. С этой стороны не открыть. А нахер я тогда сюда шел? Никто-нибудь объяснит, нет? Чё? блин. Так. Щит, окей. Ой, тяжёлая. Маг... Мне не тяжелая нужно. А чё, куда... А куда убрать? Убрать метку с этих крыс Я, про... я, я, я слепой И проход не увидел? Я тогда пошел обратно Сейчас я увижу проход Так, меч в руки взял А какой проход-то? Если здесь закрыто все с этой стороны не, за... не пройти. Ну, в самом деле, ты чё? Мимо него прошел? Где? Здесь где-то, типа, или что? Или нет? Каким факелом? Где? Тут не подсвечено ничего факелом. Так, я иду назад. Все, тихо. Я иду назад и осматриваюсь. Здесь два черта. Этих. О, блин. О, о. Да ну нахер. Почему их нельзя просто за запотрошить? Обязательно нужно вот это все говно. Так, назад иди, осматривайся Ну вот я осматриваюсь, как бы, ну Вот там я завалил бомжа, там мне не пройти Вот сюда можно пройти, типа, но мне Ну, как бы и не хочется сюда Я думал, там за бомжом, типа, что-то интересное вот Уголь я бы брал, уголь нашел, хорошо Еще дальше назад, ты смотри, ему неугомонный какой Ой Ну, где? Где вот это вот? Сюда? Блин, а что-то тут мне не нравится, что ли. Ой, а что? А что нахрен? Куда здесь? Что? Зачем здесь что-то делать вообще, мне интересно. Костер вернет вас к лотрику. Вниз иди. Блин, да кого? Да... Меня сейчас там убьют нахрен. У меня маны нет. Щит хоть достать. Блин. Ну, смотри, там какая-то девушка. А, а -а -а -а -а -а -а еще один начнулся бесконечно. Так, надо, дай-ка потише сделать диалоги, наверное, да? М -м звук, так, да? Голос. Давай, вот так. Поспробуем. Добро пожаловать в, костру, в пепел. Так, меч сюда воткнуть. Вставить вита, все, понял. Идем. Фляга с Эстусом. Есть одна, костер зажжен. Я могу здесь отдохнуть, да, вот костра. И кайф. Выучить заклинания, да, тебе типа помогу? С бабой базарь. Так, горящих сколок кости сжечь. Навести порядок в ящике. Так, оставить. Женщины, да, поговорим. Ой. Слышишь, я зря? Ой, случайно. Добро пожаловать костру. Вот я поговорил с ней, а зачем? Я хранитель. А -а -а. Послушай, да? Мой долг беречь пламя. Я помогу тебе. Повелители покинули свои троны, и их нужно вернуть. Поэтому я на твоей стороне. Повысить уровень, да? Очень хорошо. Тогда приказ прикоснись искать тьме внутри меня. Позволь этим неприкаянным душам напитать себя. Хорошо, позволяю. Что это все делать надо? Так, кнопки действия нажимай, она вроде пропускает диалоги: жизненная сила. Ученость. А на что это все влияет? Базовая сила, вес снаряжения, баланс, поиск при силы атаки. Удача, вера Вот вера мне что поднимает? Что, как мне понять, что это все поднимает? Так, сила, физическая мощь, стойкость, ученость ока это, походу, мана, да? Так, маны Ой А что так много? Уровень 7. Нужно душ души так, у меня Так, нужно семьсот с хреном стойкость, интеллект, ловкость, интеллект. Вот что интеллект поднимает? Ученость и интеллект, да? Еще удача нужна поиск предметов. Ну и ХП. Так. Почему-то ловкость у меня еще видишь поднята, чтобы быстрее коставать или уворачиваться, наверное. Так, ученость. Так. 19 20 О, 20 сделаем, короче Интеллект Угу И все, я больше ничего не могу прокачать Так, ну нормально, мне пойдет потратить 4000 тысячи да, до душ на вот это дерьмо Сила, ловкость, вера, интеллект Они влияют на то, что оружие, которое ты носишь, можешь Так Выберите как минимум одну характеристику для улучшения Так Оставить а вот здесь я у костра что-то могу сделать, слышишь, друг? Выучить заклинание. А, у меня нет заклинаний, да? Навести порядок ящики, горячие осколки, ко кости сжечь. А, ну, все, тогда отставить. Хорошо, дальше мы куда двигаемся? Я вижу, там какой-то мальчик что-то делает. Может быть, там можно. Может он даст нам. Очень рада нашему. А, Собирай души, приноси их мне. уху хо Так, здесь. Что ж, ты, я, ты позволь, я, Ты, я, ты, я. Так, укрепить оружие, закалить оружие Починить снаряжение, распределить эстус Укрепить флягу с эстусом а, Мне надо вот так, 2 на 2 Или нет, мне хватает, да, короче Если я одну флягу эсту соберу Мне хватает Отмена От... Так, а, вот так Укреп... Укрепить флягу с эстусом М -м -м. Починить, закалить оружие Укрепить оружие Нет, я все, я убираю все. Пойдем, Осторожно короче, беситься. Там. Обращаемся. Просто. Слышишь? И дальше мне куда. Вот тут, короче, по подвалам этим рыскать, что-то делать. Костру идти. Вот я у костра. Так. Осколок эстуса увеличивает Макс количество Так, я, я нажал Вот и что я здесь, короче Отправиться Высокая стена Кладбище пепла Здесь я был, мне тут некуда Что Что Здесь сижу я Высокая стена Ну все, я поехал или не поехал, поехал. Не понимаю эту игру, потому что ни ничего не пишет, куда идти, что делать. Сам, сам по себе бегай, короче, что-то придумывай. Делай. Я что, я гений, тактики или что? Кожные перчатки. Так, хорошо, смотрим. Здесь ничего не мах, ничего не получится. Здесь. Э вижу дверь, иду к ней. Открыть. Так, стрела души есть, у меня прокачана Высокая стена лотрика Вот это все я, что, это можно разбить? Разбить можно, но без контора, да? Понял Хорошо Что-то балдежника здесь, да? А, костер зажжен Иногда за ним может что-то быть. Но это что-то мне как бы, ну. Поскольку постойку. Ганива. Во... Гаривадо! Псина! Ах ты, псина! О, а, фак! Слышишь, она еще, короче, просто. Она испарилась. Да мразь, мразь, какая ты мразь! Слышишь, нет? Еще кто-палит меня. А кто меня откуда палит? Что это за херня? Перекатом я их могу сбивать. Да каким нахер перекатом? меня. Меня. А, высокая стена лотрика. Так, я сильным сейчас, короче, воспользуюсь. А, да. Я... Ну я все развалил вроде, ничего нет Как бы, ну А, во, во, во, смотри Ее бой Нормально Балдерненько Смотри, смотри А эти что тут молятся, а? а... в управление зайди А что, зачем? поменять прыжок на другую кнопку. Так, выграшается так. Клавиатура, прыжок, пробел. У меня и так на пробел стоит. Нормас. Да я привыкну. И куда это мразь? Ах ты мразь, ах ты мразь, блин! Да почему как? как мне это сделать? А пошел бонс, пес! Бред какой-то вообще просто бред. Это такая игра охерительная. Очень нравится мне. Это бесконечно вечное классное прохождение. Так, стена лотрика. Я беру свою то, что, все то, что потерял. Души получены. Кайф. Наблюдаем. Значит здесь А можно его как нибудь о, во -во, во во во Еще разочек Все, нормас а, Меняем, значит, стрела души Стрела души я хочу Легкую Ага Как от них избавиться, от этих псин? Да вы гоните, да, да это абсурд, это мрази! Эти псы, это мрази! Как? Что? Что происходит? Не знаю, уникальная перемантия, созданная Энги Эритиком так, а может быть вот сюда? Во, смотри, можно сюда сходить. Так, блин, а мне надо забрать мои души, которые я там уронил. Угу, вон они зеленые. Валяются. Побежали, братан! Побежали! Или можно по одной раз собаки эти собаку уничтожить? О, не! О, не-не-не! Я во-во сюда, вот можно! Да кого? Блин, да что ты будешь делать? Нормас, нормас, нормас А кто меня еще где валит? Убивает, у меня хп нет Так, что молимся, пацаны? Это, это мрази какие-то или нет? Не, вроде нормальные Тише, блин, тише, тише, тише, тише Души взяли Так, берем что? Килочку забиваем. А ты чё психуешь, да? Я ничего не сделал, блин, придурок. Ладно, тут нормально. Так, все, вижу, вижу. Два раза бахнули, хорошо. Душу, душу взяли, взяли. Везде все взяли. Так, здесь, короче, огонь горит, это ничего, да? Да. Еще раз е нажать. Для чего? Ничего нет. Так, наблюдаем. О! О, ее! Оу, е бой! Оу. Е-е-бой! Так, вот это все разбиваю, да? Говорит, на разбей там иногда сюрпризы бывают. Давай! Спасибо, брат! Кайфово! Сейчас до... мечом, мечом, мечом доработаю. Хорош, основной состав школы магии я вступил. Нахер оно ну, мне нужны эти, это говно, огненная бомба. О, о, развалился. Так. Тут нечто такое А, ну я все, я могу э, Вот сейчас вот тут забрать Да? А как мне забрать? Слышишь? Что я сейчас сделал? Что это такое? Так, спускаемся, значит Пошла, пошла, пошла, пошла, пошла Особая способность оружия, да? Это катарелл было, не альт Еще пацаны Вопросы есть? Короче, на, на этих демонов она не влияет, я тебе скажу. У меня сейчас закончится все нахрен. А, вот, смотри. А, блин. Ааа! -а -а -а -а! Хорошо, нормально. Ага, ага, -а -а хорош, Е, yeah, как я люблю. Мои любимые таланты. Так, я в этом меню бываю чаще, чем в самой игре, поэтому как бы уже при, приспособился. А, все сначала понимаю. Угу. Угу. Так, а где? Так, пойдем. А, во. Я думал тебя нет. Погнали, погнали. А, еще один, да? Ну давай, давай, давай, давай. Да, да, нормально, нормально. Нормально, нормально, нормально. Ой, ой, ой, почему мимо? Во. Нормально, нормально, давай, давай, давай, да. Давай, погнали, давай, нормаль. Вс, хорош, парни, нормально. Объективно мы нормально справились с угрозой, да? Ну вот это вот пару раз. Смотри, а. Все был пацан. И нет, пацана. От него теперь труха. Так, этому шум не понравился, да? Ну, давай. Бан. Я защитник. Опа. Да. Опа. Да. Так, насколько я помню... Можно убить вот этого... Два раза Здесь, короче, отпрыгиваем Нож достаем Достаем Гад, блин Так, подожди, флягу выпью на всякий, ну А да как ты Да ты задолбал! Сколько ты будешь драться со мной, да? Так, все, душ получены Нормально В плюс ЛКМ, да? -а -а -а. ЛКМ это я, короче, на Новый год. Пацаны, а чё у нас тут за О, несанкционированные какие-то сборы. Так. О, мотовый. Хорош. Сейчас, сейчас, сейчас. Во! О, как могу, а. Так, ну и давай посмотрим. А, б... а мне банда слышишь? Сейчас, сейчас, родные, подождите. Пепельная фляга, эстусы. Да как я же. Ах ты мразь. А. Дайте фляжку выпить-то хоть. Нормально. Балдежненько. Опа! Опа! Одного-то можно выбить, как бы. У -у -у -у. Ну, тут было серьезно, сейчас разнос. Ну, как бы не по-детски разнесли, Саня. Ну ладно, как бы Саня справился со всей этой угрозой, со, все... со всеми опасностями, то есть, ну. Это что это, дракон, что ли? Охренеть! Они все горят нахрен! Ты видел это? Вау! А он меня убивать будет, да? Или что? Да, я туда пока не пойду! Ну нахер! Нет. Это реально дракон, ты видел? Кайф! <плодисмент> Я же... <свят> я же хотел его обойти в этот раз Доспех крови дракона Блин, ну так Я потерял там все свои души и я иду туда, чтобы вернуть их Так, я помню справа здесь был не жилец О -о -о. Держи Так, чисто так, чисто, на. Ага, так, слышу так Ой, ой, ой А, хер тебе, да? Саня вернулся, да? О! А! Вот из-за тебя я вот лишился кусочка того самого ХП Который мне так был необходим Ну, тебе тоже достанется Чё, всем досталось, а тебе нет, что ли? Ой, ой, ой Наблюдаем Я, короче, беру меч И рассекаю, пацана нет этого ничего не становится. Так, все, вроде нормально. Выпиваем флягу с Эстусом. Что может быть лучше? Настоящий, бодренький. Дебил, дебил. Дебил. Так, но здесь, как бы, в принципе, ничего в ящиках меня не соблазняет. Мне нужно уничтожить. Вот сначала, в первую очередь, я вот этого хочу убить. Опа, пай! Да как! Что за реакция? Суть я камон. Камон, камон, гамон. А-а-а! Ах, хорош! Ах, хорош! На минималках! Живи, Саня! Хорош! Убил! Нахрен! На э! Фух! Что с драконом делать? Что делать с драконом? Надо быстренько забрать души и мотать отсюда. Или нет, наоборот, можно вперед! Можно гнать вперед, и тебя никто не догонит. О, нет! Нет! Какой хер рыцарь? Так, ну дракон сюда, в эту сторону не пускает огонь. Не пускает огонь и ладно, да? Все, сейчас, пацаны, все будет. Пацаны, главное не сыти. Так. Сюда. Ага. Так. Я погнал, парни. Обобрать тело. Тело обобрано. Здесь с этих ничего мне не надо. Все, спрыгиваю, просто мчусь. Мчусь. Ага. Вы меня не интересуете, пацаны. Опа! Хорош! Тут дракон, конечно, подкачал. Пацаны, пацаны, пацаны, пацаны! У вас так много! А я один! Да меня дракон сжег, ну. Не дракона рыцарь после дракона. Блин, там еще кто-то оказался. Высокая стена лотрика Все, этих всех оббегаю вот, это, вот с этими драться мне без, пони... без Опа Этих можно не убивать, согласись Главное пройти туда, внизу там, короче Бери прыжок с пробела Во-во, там дракон это делает грязь. Так. Оп! Да это один крип меня так дамажит. перекатиться и бас прыгнул от себя уебали а -а -а, слушай о во во во дракон мне помог слышишь все всех моих этих врагов убил так длинный меч забрали ну мрасса три на него что делать будешь так вот здесь короче рыцарь был во во во Почти-почти. А, успел. Хорош. Сань, молодец. Курчавый мальчик, а. Так, урон со спины это крит урон, да? Сейчас глянем, что здесь у нас. А, это демон. Все. До свидания. Открываем. С этой стороны не открыть. О, факин слейв, ты кто? Откуда ты мразь? Я выпью настойку. Настойку еще можно. Я так понял, вот здесь, короче, вот так вот ты и перебегаешь от контрольной точки до контрольной точки, да? Да куда ты? А, слышь, у него получилось. Я думал, он не успеет. А он успел. Ой. Oh. Oh. Ой-ой-ой-ой-ой Нормас А, да это два, да это их два Их два там Какой костер Боже а, мой, боже мой Все, я бежу Я бегу, я бегу Я выбежал Я двигаюсь Так, все, побежали Да, да, да, да, да, да, да. По-моему, все так и было. Все правильно ты говоришь. Единственный минус это то, что мне абсолютно насрать. И меня этот со старта бахнул. Крыса. Арбалет. Я взял дикий арбалет. Ну, давай, дракон. Ой-ой-ой-ой-ой! Выпить! -му Кус муса, муса! О! Бан! Бан! Бан! Огненная бомба нахрен! Какая нахрен бомба? У! Нет, ты что гонишь? Я еще что, тебя. Мне норм. Рыцарь детский какой-то. Воу! Изи. Реально изи. Типа, ой. Хорошо. Тут еще где-то был кто-то. Вот да, вот этот Димон. Так, все здесь. Аккуратно. Такого да а, Почему они так валят, блин, жестко? Фляга с эстусом у меня пустая. Вот здесь не пройти наверх, понимаешь? Заходишь и сразу направо беги. Сейчас, подожди. Пепельную флягу. Сейчас я маны восполнил. Может быть, можно аккуратненько здесь что-нибудь сделать? Смотри, нормально, да? Смотри, смотри. Так, вот это. Дай-ка. Хорош. Так. Смотри, смотри. Здесь можно собрать душу. Обобрать. Тут никого больше нет. Так, направо ты говоришь, вот сюда, да? Я бегу. Окей. Три бо бомбы у меня есть. Есть! Есть костер! Кайф! У -у -у. Парни! Это нормально. Так, отдохнуть у костра, конечно же. Конечно же, отправиться выучить заклинание, Но вести порядок в ящике. Но заклинания у меня, к сожалению, никаких новых нет. Или это можно выучить? ставить че пацаны а ч ⁇ тут дальше короче я опа нашел что-то нашел осколок чего-то там нашел в, в принципе отсюда нужно двигаться куда обратно наверное да там вот и подземелье можно забраться Нахер? Нахер? Что там этот, блин? О -о -о -о -о. Просто заблокировал меня этот... Эта мразь. на тебе, бан. Еще разок. Ловить. Хорош. Придется опять отдыхать. Сесть. Все, оставить. Теперь там эти мрази живые, Да. Так Это уже вроде как бы и легко Здесь тоже мразь Хорошо Так, все, здесь ничего больше нет Разваливаем ящики Кто, в смысле? Хер так как он ножом бросил! Развалил все, смотри. Просто вообще пожестнее. По но это мне ничего из этого не нужно, да, правильно? Я просто двигаюсь дальше. Там можно еще вниз спуститься, но я как бы решил сюда сходить. Ну смотри, смотри. Смотри, смотри. Мне кажется, что за мной уже кто-то есть, нет? Пока нету. А это что, они дракона убили, что ли? А -а -а -а -а. Изи. Изи, изи, изи. Так, спуститься. Как они дракона убили, слышь? Смотри, намертво просто, насмерть. На смерть нахрен убили. Огненная бомба. Оо! Что за херня? Забаговался, а? Молодой. Палка не работает. Оу! Палка не работает, парни. Палка не работает. Меч. Ай, хорош, Санек, а? Забрать предмет. Осколки титаник... А, титани, Титанита. И уголь. Так, все забрал. Пьем. Ой. Да, да, да. Фляга с помезаном пьем. Все, хорош. С что будет. Так, парни. Ну и ладно, и двигаемся дальше. Здесь наблюдаем, какую картину. Здесь, значит, валяются всякие зомбаки вот эти, да. Я не понимаю, куда мне двигаться дальше. А, но, в принципе, и не важно, да, наверное. Наверное, и не важно, куда нам двигаться. Ой, я вижу какие-то подсвеченные штуки. Я не знаю, нужны ли они мне вообще. Но возьму. На всякий случай возьму. А что это такое? Что это такое? И куда оно делось? Вот что это было и куда оно делось? Я уверен, что это было что-то редкое Почему? Нет Может быть она там появилась? заспавнилась обратно? М -м -м. Ладно, погнали, ребят Так, спуститься Давай Как я ее проебал? Не мог. А, блин, да почему мне вечно не везет нахрен? Всё, научился. Ну, ну, мразь. Хорошо. А здесь мразь. Талисман. fucking слэп. Такому не был готов. Ой, там еще сзади кто-то. Может, тебя по-быстрому получится развалить, нет? Конечно, да. Так, домой. А мне больше нечем, как бы, хилиться даже. Сейчас с кумизанчиком. Лоп! Ага. Так, найти бы сейчас отсюда было. Да вы что, прикалываетесь, Парни. отдохнем не как, как игра сейчас я тебе скажу как игра о, а -а -а. -о. Oh, да кого ты пол хп режешь кому пацаны говорили за крысу короче играют типа все дела Тут за мага нереально выиграть вообще. Нереально просто за мага пройти. Ты, у тебя отсутствуют навыки драки вообще абсолютно. Тебя все разваливают по-жесткому. Так, два раза стреляю по этому говну. Так. Один раз все равно долбанет по мне сейчас. Нет? Хорош. Изич. Изи. Так. У меня меч маленький есть. Маленький меч, он на то и маленький. С ним ничего не сделаешь. Ой. Блин, да как? Хорош. Бан. Хорош. Оо, тут, короче, дровосек. Как вас много, пацаны. Нахера вы такие, блин. Опа, опа, опа. Хорош. Нормально, нормально, нормально, нормально, нормально. Фиаско это, фиаско! Да как так, почему? Я погиб. Я нахрен погиб на смерть. Рыцарский щит. А, да? Давай, понимаю. Ага, ага. В спину дамаг. Два раза. Раз и два. Хорош, Сань. Молодец. Красиво сделал по красоте. Да кого ты... Мразь такая еще во-во-во не, не стыдно не не стыдно я распалил все и мне ничего не выпало я пошел короче попробую эту ракушку маленькую забрать еще разок да, да. Так, здесь стрелы, стрелы тяжелые, душ поставлю. А, подожди, еще рано. Здесь можно маленькую. Так, здесь два раза. Бахнем. Переключаем на меч. Мечом вырезали, согласись. Выпили, значит, нектар. Тяжелая стрела души меняем на посох. Вот, значит... Здесь появляется какая-то херня Во-во-во Из нее появляется гигантская Или нет Или в этот раз не появляется Хорош А что мне сделать с той шмарой которая... С жучком с этим, слышишь? Жучком мне с этим что сделать? Вон этот жучок. Убить? Убиваю. А как? Куда он? Почему он такой быстрый? А не умей. Дай. А. А я я я яй. Как так? Все, я убил его. Грубый самоцвет. И я ради этого гнался? Я ради этого... Я... Я, извини меня, да? Я сейчас дрался с жуком ради какого-то говна? Объективно. Объективно, это говно. И ты мне не сказал об этом, что там говно какое-то? А какая здесь система прокачки оружия, например? Чтобы у меня посох стрелял жестче, мне надо что для этого? Мне интересно, кстати. А, вот так вот, да? Вот так вот, значит. Ну, теперь я. Так, тяжелая. А, ну да. А, ну да. А, ну да. Ну, понятно. Спасибо. А, кританол, слышь? О, хорош. О! Господи Иисусе, блин, ну... Стрелу души обычную поставить, ну... Хорош. Изи. Щиты там подобрали. Маленькие метательные ножи. Все это взяли. Нормально, нормально. Души получены Так, стрела души Вот я падаю вниз Возьму тяжелую Две, запускаю Три Легчайше Так, сейчас я зайду на Риагу. Может здесь костер есть? Сейчас зайдем в снаряжение Зайдем в снаряжение Метательный нож, окей Что за мразь, что тут делаем? А? Я, я понимаю тебя, спасибо за извинение Спасибо за извинение, мой дорогой Маленький крейл я понимаю, я это понимаю Так, давай зайдем в снарягу Хорошо, в снаряжении у нас есть что? Черный кристалл разделения Вернуться домой он позволяет, да? Кольцевая лампа для веб-камеры Восстанавливает связь с другими мирами Так, уголь Грубый самоцвет Есть Наличие 1 из 99 Понимаю вот это все Не могу использовать даже Метательные ножи, бомбы Ах. Не знаю, что ты хотел найти у меня в инвентаре Но там ничего абсолютно нет На что я смотрю с каким-то э, воодушевлением с Инвентарь А где она? А, вот. Нет, нет. Посох чародея. Щит. Э, капюшон чародея. Четыре... Прочность 230. Физи... Поглощение физически так. О, 16, короче. Вот это будет мощнее, да? Молния. Так, так, так. Ну да, это, наверное... Оставить уничтожить, оставить выбранное, уничтожить выбранное. Оставить выбранное. А как нет использовать а что почему использовать не могу уровень статус игрока уровень 12 не знаю. Здесь еще перчаточки вот всякие есть кайфовые. Инвентарь снаряжение, так я в снаряжении. Кого тебе? Вот это надо. Снаряжение. Так. Снаряжение, снаряжение, держите Вот, пожалуйста Нагрузка 34% Вес снаряжения 15,7% Ладно, все, я пошел дальше Проходить А, а что, здесь пленник какой-то Или это еще один монстр, которого надо убить Да сколько ты Почему все заперто Почему? Как это открыть? Вот что сделать? Куда сходить? Ключ надо. А ключ где у нас? Нигде ничего нет, никакого ни ключа, ничего Так, погнал Так, тут тоже пусто Видишь, говно в чем, короче? У меня нету э, костра рядом Все двери, которые у меня стал, э, встречаются Они все закрытые Понимаешь, о чем я? Карабкайся Карабкайся Так упал. Угу. Он тобой-то его заюзал уже. Так вот здесь нету ничего такого, понимаешь? Мне здесь очень-очень очень, очень, очень нужно был бы костер. Но его просто нет. Его просто нахрен нет. Так, сейчас а, где-то здесь появится. Ага. Уложили одного. Здесь же где-то второй есть. Хорош. Нормально разобрались. Так, ну что, здесь... Здесь можно будет использовать маленькую струю души. Ой, ой Да дай большую заюзаю Я опять погиб нахрен Типа сколько можно это одно и то же говно проходить Типа Я вот не понимаю типа это в чем прикол Не кайфово как бы согласен ну вот только... Что за бред? А, ну спасибо. А, это тяжелое. Понял. Ага. Ага. Так, все, забрал, короче. Души получены. Тяжелое. Неудобно еще переключаться, нихера. Колдуй. Почему? Куда? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Да тихо-тихо-тихо! Нереальность! Это какая-то... Это нереальность. Это вообще, блин, пацаны, ну чё это за херня? Как в это играть, не понимаю Это вообще-то, ну... Какие души? Какое что вообще, ну... Чего вы ждали от меня, когда хотели в это... чтобы я в это поиграл? Я даже сопротивляться не буду Успеет? Хорошо, но успеет. Ну и давай Успел А, а, понимаю. Вот оно, вот оно, понимаешь. Кольцо убийцы рыцарей. Понимаю. Сейчас, ладно, еще разок попробую, пойду отдыхать. Пойду отдыхать. Так. Стрела души маленькая у нас здесь. Так. Ага. А ты чего? А, понял. Пол хп, да, сразу? А, ну давай. Ну давай. Ага, ага, ага. Обобрать тело. Так, давай. Фикус этот выпьем. Эсмус. Так. Ага. Грубый самоцвет, что? Я где-то потерял грубый самоцвет, или что? Или что, парни? Нет, не потерял ничего. Так, ну, смотрим. Смотрим. Ой. А что, слышишь, ничего не произошло? Кайфово, я типа быстро да, с ним разобрался и. Так, этой хрени здесь нет, я ее убил. Все, кайфово. Угу. Спустились. Оу! Надо осторожнее мансовать, потому что это тут, ну, обрыв, как бы, да, здравствуйте. Добрый вечер. О, fuck. Ты что психуешь-то? Объясни мне. Я не могу понять. Ты по какой причине психопат-то такой? Надо всех успевать убивать до превращения, я так скажу. Так, все, я все взял. Угу, все, идем сюда. Ой, я помню, что-то что здесь было плохое Вот оно, что плохое Тяжелая стрела О. Ой, ему вообще насрать, слышь Ой, ой, ой, ой, ой Да кого? Дай протиснуться хоть Дай наколдовать! Хорош! И бой. Нормально. Изи. О, душа покинутых. Останков. Ебо. Проблема вот в том, что я не могу до костра добраться, потому что. Вот я сейчас вот прошел здесь, да? И кто знает, когда меня убьют снова в этой игре? Зеленоцвет. Или куда я упаду в дальнейшем? Вот кто, кто знает, кому известно. Мне нет. Сундук какой-то открыть. О, обобрать сундук. Меч. Зачем мне меч? Я чернокнижник Посох дайте мне Ах, тут собаки Слышишь, мразить на собаках Колдую Минус собака Минус одна псина Здесь еще орк Огромный Я просто я не знаю, что мне делать, потому что, ну... Ну это какой-то бред. Ну реально. Ну вот ты смотри сам объективно, да? Вот я колдую. На полк хп ему наколдовал. А, про промазал последней своей палкой. Все, у меня ничего нет. Угу. Что все, что мне остается сделать, это побежать вот туда сразу. А, да? Так, ну что могу сказать? А, всем спасибо за просмотр, дорогие друзья. Вы были на канале Йоба -гейм. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был я, ваш Сантьяго. Всем любви удачи, всем пока! -у. Twenty seven. Why? Why?